Манное утро Миннеаполиса. Сентябрь. Вот на работе на склад приезжаешь и маски, перчатки, санитайзер, влажные салфетки спиртовые, маски черные выдают вот так должен выглядеть правильный техник они такие распиздяи, как мы а вот это те у кого мы забираем работу так называемый файбер который не обновляют компания центр link дают одного гигабита обещает интернет но дрова чудесное осеннее утро в миннеаполисе тишина Новый дом. Уже есть линия. Куча этих самых кабелей Пытаюсь найти свой. Где-то я уже понадевал фитинги. Не могу ничего найти. Где-то еще прервалось. Где-то есть внутри дома. Коробка. Находим бойлерная бойлерную. Панельку тут просто вязанка сейчас будем искать наше нашелся из сука, четырех. бывает сразу втыкаешь бывает вот так сейчас короче едем вышел после первой работы, машина не заводится, это уже все, аккумулятору, короче, конкретный кирдык. Если с утра я ехал-ехал, э, долго-долго, и, и машина чуть-чуть постояла, и просто перестала заводиться, короче, ну это все уже. Если кто заметил, я последний стрим, когда проводил, такая же тема была. То есть я постоял час, поговорил на стриме, ну понятно, что ну, машине два года, и плюс аккумулятору два года, это не так много. Для меня удивительно, что приходит кирдык, но не будем забывать, что у меня работа такая, что я по 20 раз в день его туда-сюда завожу, завожу, глушу, завожу, глушу постоянно, да, двигатель 5.7, и плюс еще не будем забывать, что здесь понапихано всякой электроники, плюс постоянно у меня там регистраторы, этот экран огромный, Зарядки телефонов, навигаторов Также потребление идет И коробка, и все на свете Короче говоря Едем сейчас покупать аккумулятор Потому что Уже я прикуривал четвертый раз Меня это задолбало а, Что-то там заряжать, подзаряжать Это дрочило Вот в этом магазине сейчас купим Аккумулятор Автозон Дуроласт у них тут один, сплошной. Сплошной дуроласт. Я нужна батарея для 1500. Или имеете в что, извините? Батарея для рам 1500. RAM fifteen hundred. Okay. The batteries. Oh, okay. Do we have do we have somebody who can uh, help me to change it right now? Probably, yeah. Yeah? Yeah, it shouldn't be anything major. What year is it? Uh 2018. 18. What uh what submodel are you? Uh what about? was? The submodel? Is it like a bighorn, express, Laramie? Uh it's uh Limited. Uh Lonely Star. Lone Star. Okay. Four wheel drive I assume? hmm four wheel drive uh, yeah four wheel It's got the five seven in it mm, yeah i got two options i got just a standard gold three-year warranty just a standard lead acid battery 159.99 core will wave obviously because we'll be doing the, the change for you um otherwise i've got an agm gel cell battery 199.99 which, which one is warranty. better which one is better overall this is a better battery but they're both about the same to, to about be the same. Yep. yeah this one's just a little bit agm excuse me glass man okay so if you батарея имеет крепеж у меня нет ключей там подлазить вот это вот там сейчас чувак с магазина мне поможет Бесплатно. I just выполнил my first job and uh, come come out from the customer. <laughs> the engine is not starting. Gotta love that. I already bought, uh, uh, you know, ca cables. Uh -huh. <laughs> just the engine all the time. Oh, Jumper cables? Yep. Yeah, Jumper cables, and uh, it's a four times I started already. Oh, wow. So today I said, fuck that, I have to buy a new one. Right. Every time, you know, I have to look for somebody who can help me to start it. Right. Yeah, it makes for a long day. Just, uh, you know, lo I, I don't want to lose my time. Right. I have to work now, but I do all this shit. I like your tattoos. Thanks. One of my good friends, is a tattoo artist. He was living with me for a while. You? He was a street fighter or yes. something? You have this? No, I to get the point across. <laughs> you, I suppose you could call it that. Street fighter? Yeah, I suppose. When he was young, younger. Yes, sir. За установку магазину я ничего не заплатил. Это, я так понимаю, чистая инициатива продавца, который помогает поменять аккумуляторы. Я думаю, я не один такой. Я за то, чтобы каждый занимался своим делом. И так все работает. Работает экономия. Ну и да, на заряд аккумулятора я посмотрел сразу. Это было нормально. То есть вопрос не не в генераторе все нормально вот смотри видишь это я заехал в, видимо веселый черный райончик и полиция ставит стационарную такую штуку э, с камерами и с датчиками на выстрел я так понимаю. Это сейчас мы едем по аллее, так называемая аллея. То есть это сзади домов хозяйственная часть. То есть здесь въезды в гаражи, мусорники, коммуникации, столбы, все остальное. Это не везде так. В более-менее новых районах. Очередной мостик через Миссисипи. В более-менее современном каком-то варианте. Ничего грандиозного. Просто мостик. Чуваки, студенты, куча пацанов просто в одной хате. Марихуана по всему столу, разговаривают хриплыми голосами, молодые лет под 18-20. Короче, студенты отрываются от родителей, приезжают просто куча пацанов там, один жарит какие-то котлеты на улице, но тут правда дождь пошел. Жарит какие-то эти, ну, гамбургеры. Котлеты для гамбургеров. Вторые там что-то шубуршат что по дому. Там человек 10 их молодых. Один лежит что-то третий играет в компьютерные игры. Ну, короче, оторвались от родителей. Такой, знаешь. Целый дом кутов кобейнов, блин. Все заросшее, тут нафиг никому ничего не надо. Все студентам сдается студенческая гетто Хочу вам сказать коротко У нас э, принято считать Что гетто Это что-то э, Ужасное, убогое нищее, несчастное На самом деле в Америке Гетто э, Ну если говорить Понятно, что есть э, Полная жопа, блин Опять же, все зависит от городов и от штатов. Но по большому счету, если рассматривать, что есть элитные районы, то в данный момент, вот сейчас, мы с вами едем по гетто. Но только гетто это несет другой смысл совсем. Не в том плане, что тут все нищие, понимаешь, и обездоленные босиком ходят и кушать нечего. А имеется в виду, что это своеобразные свободные зоны, понимаешь, соответственно, в каждом городе своя специфика, да, Но если ты возьмешь там где-нибудь, ну, здесь, например, вот это гетто, это в основном просто там, где живут простые люди, в данный момент, там, в Миннеаполисе, там, эти студенческие, есть студенты, которые живут в элитных районах, там, в элитных домах, есть студенты, как он сейчас пацаны, там 10 штук. Вот был бы я пацаном, нафиг мне эти элитные районы, элитные дома. Если здесь у них э, дом через дом живут пацаны, они собираются в одной хате, курят планы, играют в компьютерные игры, веселятся, заводят телок, блядь, пьют пиво, трахаются и все остальное, понимаешь? И это здесь, это здесь, в гетто. В элитных районах это невозможно. Если ты будешь устраивать там студенческие сабантуи, то соседи... Элитные, блин, будут вызывать тебе Полицию постоянно и все остальное Понимаешь? То же самое, если ты возьмешь Карантин, например В нормальных, там, так называемых районах Во время Карантина жесткого Нигде ничего не работало Никакие не общепиты, ничего Все ходили зашкуренные в масках И все такое А в так называемых районах Попроще, или Скажем так, в гетто Все работало и никто никого не заставлял одевать маски, блин, понимаешь? Если ты возьмешь нормальные какие-то районы э, с зелеными лужайками, то там на заправке тебе скажут оденьте маску там сделай, ну, короче, вот это все, понимаешь? А если ты возьмешь районы попроще, то там никто тебе не скажет, что тебе делать. Тебе никто там не скажет одеть маску, блин, понимаешь? В чем тебе ходить, как тебе смотреть, в чем тебе одеваться? Понимаешь? И только в гетто, возможно, телки, которые на газонах отдыхают, в купальниках загорают, понимаешь? Молодежь, которая курит план, блин. Черные, которые ходят с пистолетом, сидят около своего дома, курят план с пистолетом на коленях, блин. И это ничего страшного, это прикольно, это классно. И, понимаешь, здесь эти все лоурайдеры... Лайкеры там и все остальное. То есть здесь люди живут. Это не те э, помидоры на грядках, понимаешь, которые как в этих в парниках растут. Вон чувак стоит черный, танцует, пляшет, дождь идет, у него все классно. Блин, жалко в камеру не попал. Прикольный такой. Вот я сейчас просто, ну, потихонечку едем вот, да, вот через так называемые районы попроще. Как вы видите, если вы возьмете. Э, Дома, дороги, да, то, блин, да нормальный район в той же самой России, Украине, Беларуси хуже, чем, блин, здесь, э, в так называемом гетто, блин, понимаешь, в плане дорог и всего остального. Да, дома пластиковые, 5-10. Только я не понимаю, почему все э, до такой степени трясутся, чтобы у них были дома, какие-то каменные, блин в чем проблема блин эти дома стоят по 150 лет пластиковые э, легкие в ремонте и как показывает миннесота где зимой бывает до минус 40 люди как-то живут в них и все нормально блин вот вам вот вам гетто если ты возьмешь какой-нибудь там лос-анджелес понимаешь там нифига там не бедные там где-то больше денег чем чем где-либо блин понимаешь ну да, там, ребята, там больше криминала, там занимаются своими делами. Ну там свободно в том плане, что ты можешь делать там в меру разумного, что хочешь. Понятно, что есть какая-то ответственность и все остальное. Вот что такое гетто в Америке, как я это вижу. Это, если вы слышите слово гетто, это значит, что речь идет о свободной территории, где люди сами решают... Как им жить Если будет какое-то жесткое нарушение То да, приедет полиция В некоторые где-то и полиция не приедет Если будет там какое-нибудь убийство Или еще что-то Но никто тебя здесь не будет трогать э, За какой-нибудь э, План там или еще за что-нибудь там Понимаешь, отдыхай Главное не нарушай э, св Свободу других людей Чтобы твоя свобода Заканчивалась там, где начинается свобода другого. Вот и все. Здесь особо, я вот сколько езжу, редко-редко, когда-никогда там, чтобы вот в этих улицах ездила полиция. Понимаешь? Вот просто ездит, и там контролирует, сует свой нос во все дела, останавливает каких-нибудь там молодых, шманает их, там лазит у них по карманам и все остальное. Я такого не видел. Ну то есть в америке как бы вообще это не принято э, спрашивать какие-то документы там у кого-то там знаешь там покажи свою прописку там лазить у тебя по карманам что-нибудь там подкидывать тебе наверное это тоже присутствует где-то как-то но это не такая не имеет такой массовости опять же все зависит от штата все зависит от штата от района от конкретного городишки от конкретной улицы везде свои разные проблемы Поэтому сейчас я говорю, исходя из того, что я видел в тех городах, где непосредственно я... Такую прикольную штуку нашел. Бордюр, на бордюр приклеено. Короче, не лить сюда всякое говно, потому что вода течет в Миссисипи ривер, в реку Миссисипи. А вот веселые пацаны. Веселые пацаны. Муравьи вообще нереальные. Просто нереальные, я тебе говорю. Один Мекс стоит шестерых. Любых. Посмотри, что творят эти муравьи, блин. Я уверен, они эту крышу зашпаклюют, блин, сегодня за один день, блин. Это терминаторы чистые, блин. Мексиканская музыка, все дела. Боевые муравьи. Может быть не всегда в качестве, но сука быстрого. Видимо, мексиканская музыка дает такой.. Буст, короче, драйв. Красавцы. А вот еще они боевые муравьи. Газон. Хайду. Карапуск. Травка. Для газончика смотри какой красавчик Как дела? Good. So it's some, some ground. Yeah. Ground and. Это кора, Немного земли, какой-то перегной тут корни травы. Okay. Прикол в том, что девушка подумала, что я с ней разговариваю. Прикол в том, что, короче, приходишь работать кому-нибудь в дом, а рядом стройка идет. И Мексе у них музыка всегда мексиканская. Я говорю, у вас тут весело. Она говорит, Ой, блин, я уже жду, не дождусь, когда они уже строят, закончить, закончат. Я уже я скоро по-мексикански сама начну разговаривать и танцевать. Вот дом. Обычно люди только заезжают. Ни хрена нету еще ни мебели, ничего. Надо подключить 3 бакса и модем. Тут дом черный чувак. На дочь Рэми. Там еще второй этаж. Туда не пойдем. Кухня. Ну черный такой, в туфлях. В галстуке. Поделал техническую зону. То есть тут стиралки. Еще одна комната. Еще одна комната. Короче, по сути, трехэтажный дом. И вот здесь вот у нас коннекшены. Здесь сейчас будем. Это гардеробная. Гардеробная первого этажа. Ну, обычно тут для зимних веселья, для всякого такого. Соответственно, тут их штуки 4 в каждой комнате еще. Вот такая жизнь кабельщика из гетто на зеленые лужайки никогда не знаешь где будет следующая работа ты можешь из жескача вообще полного на следующей работе быть уже на гольф полях в бассейнах и ламборджини блин а следующая работа может быть опять Жиско, чем Разнообразие. И это круто. Сейчас вот подъезжаем, посмотрим, что нас там ждет. С модемом там что-то. Нет, нет подключения или я не знаю, что там с ними. Не работает, короче. Видишь, какой шикардос! Тут у них все миленько. Резкий поворот. Озеро. Я так и думал, что будет озеро. Ну вот и приехали. раз кувшинками красота вот моя машина стоит походу тут кто-то просто отчебучил ему было не кайф лестницу тащить и он заказал что надо закапывать кабель какой-то способный малый мне сейчас вот это вот нести надо будет. Сейчас расстояние покажу. Это необычная фигня. И вот столб. Вот сюда вот туда вот надо тащить лестницу. Тут еще по горам по этим на видео, не знаю, видно не видно. Оно все вот такое вот. Я то не помру, блин. Ну сука, вы заебали способные. Внизу просто рулон, короче. Сюда натянул. А ну-то ничего страшного. Видишь, вот крючок был. То есть изначально здесь был по воздуху кабель. вырел На ну, вон тот дом. Ему не кайф было лестницу тащить, он заказал прибери. Ну ладно. Дай бог тебе здоровья, мальчик, блин. У меня сюда валяется ящичек пипсиколки или доктор пейпер в железных банках почему в железных, потому что в железных даже когда на улице жара она все равно прохладная а сейчас, когда уже похолодало сейчас в конце рабочего дня надрочился с этой лестницей блин, там ходил туда-сюда блин, по 200 метров и открываешь пипсиколку злотаешь ее Хочется снова жить Все хорошо